Всем привет! Вы на канале компании Радиосила. В этом видео мы будем прошивать радиостанцию, а именно модель Optim Voyager. Прошивка радиостанции позволяет увидеть более полную картину всех настроек, а также открывает новые дополнительные возможности. Итак, нам понадобится, конечно же, сама радиостанция специальный кабель программирования и, конечно же, софт. Кабель программирования драйверами вы можете приобрести в нашем магазине. Соответствующее программное обеспечение вы можете либо скачать с официального сайта компании, либо отправить нам запрос на электронную почту, и мы вам его вышлем. Для начала мы соединяем кабелем радиостанцию и наш персональный компьютер, а также подаем питание на радиостанцию и включаем ее. Сразу хочу сказать по софту. К этой модели подходит только официальный софт Optim Voyager, софт Apollo или другой. К ней не подойдет. Итак, первое, что мы делаем, запустив программу, это проверяем Comport. У нас это первый Comport. У вас может быть любой другой, смотря какой разъем USB или Com вы используете. Нажимаем клавишу ⁇ Читать ⁇ и видим как на компьютере, и на самой радиостанции. Пошел процесс чтения параметров. Первое, что нам открывается, это окно с группами каналов. Но для начала давайте зайдем во вкладку модель. Здесь единственный доступный параметр для изменения, это выбор рабочих диапазонов. Либо это CB, только центральная сетка D, либо расширенный диапазон с 25 до 30 МГц. В расширенном режиме нам доступно 10 сеток по 40 каналов, режим прямого ввода частоты, Режим памяти и экстренный канал. В режиме памяти мы можем сохранить до 8 каналов с индивидуальными настройками для каждого канала. Кроме редактирования групп каналов, можно также редактировать общие настройки, установить мощность, уровни шумоподавления и многое другое. О всех этих настройках мы подробно говорили в обзоре на данную радиостанцию. Также здесь есть возможность установить ДТМФ тоны. Но на себе эта функция не популярна и по сути бесполезна для общего использования. Следующий параметр, который можно менять, это тоны Roger Бипа. Есть уже заданных 5 тонов и 3 вы можете создать сами, ну или изменить уже готовые. Также вы можете менять назначение 6 клавиш вокруг дисплея. После того, как все желаемые настройки были произведены, не забывайте записать все изменения обратно в радиостанцию. Процесс программирования Optim Voyager многим схож с программированием радиостанции Optim 778, но софт и кабеля, конечно же, у каждой радиостанции свои. Многие скажут, что почти все эти настройки можно поменять непосредственно в самой радиостанции и будут правы, но при подключении к компьютеру это намного удобнее и позволяет увидеть полную картину.